Вот мы и соскучились по ограбе. Снова мы решили ее пройти в режиме штурм. И мы немножко решили поменять стратегию. Ну да. В общем, мы будем заходить с другого места. А с какого вы сейчас увидите? Вот она наша досточка. Вход. Главный. Mm -hmm. Выход. Mm. А выход знаешь, мы где можем сделать? Нет. Слишком далеко на террасах ходить. Ну, Мусорные. давай попробуем мусорную комнату, mm -hmm. да. Так, скупщик у нас высокой цены. Ну и все. Дальше mm -hmm. ставим денежки, бабосики наши. Ну что, попробуем по максималочке. Угу. Mm -hmm. Выбираем да, одежоночку. Ну, я думаю, О. вот такая дежоночка будет классная. Модный костюм. Mm -hmm. О, я вот этот возьму. А я беленький. И... Масочки два, два лиса. Погнали. О, Кстати, а где моя? Я зашторвал. Оп. Смотри, у меня сумки Оп. нету. А Грабить ты... только ты будешь. Ты походу сегодня только в маске будешь бегать. Окей, хорошо. Мы, короче, сокрутим и возле казино появимся. Да-да-да. Ты куда я сюда поехал? А, ты сократить решил? Ох, Ох, йо. Подожди, а куда ты едешь? Мы же через центр. Да. <звук> <звук> так. О, да, спасибо. Так. Пожалуй, я выйду. Так. Примешь таблеток? Нет. Прим, приму броник. Погодь. Погодь. У меня... Захренел, что ли? На. Фига. Так. Благо у нас тут патрошек. О, тяжелый пулемет. Здравствуй. Да? Да. Okay, Поехали. Тихо. Ох ты ж сейчас будет веселье. Да. О. О, oh, помнишь этих. Чувачков, они все время надоедали. Да. Здрасте! Так, а где мой пулемет? Его спрятали. Я хотел им тут зайти. ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту да. Так, я вижу этих. ту Так, еще у нас. Ты всех, что -ли, Да что да. да, нас расстрелял? ниоткуда кто у нас ту А ты там что делаешь, чувак? Поехали. Куда? <смех> За мной. А, ну пошли, пошли, пошли. О, видал все красное. Вон еще. С двух сторон они. Так что нужно. Так, здрасте. Так. Так еще а один. Что ж тут... Препятствия-то на моем пути, а. Отлично. Ой, как они прыгают, а? Ох, елки. Ой-ой, перезарядка у меня. Ой ой ой, ой, ой, ой, ой ой ой их тут слишком много. Так, стеночка, стеночка. Так. Прикрывай меня. Выбежал. Блин, ты там, да? Убил. Еще один, у меня. Блин, Давай, мне бы тоже у, у стены подзарядиться. Все, нормас. Так, погоди, я, пожалуй, что-нибудь натяну. О, новый сигнал. Да пошел ты нахрен. И вот емся. Да, я, пожалуй, тоже отъемся. Вот так мы неплохо зачистили все это дело, вначале. Ну, а сейчас так, будем У меня дальше только чистить. броника осталось, так что учитывай это. Нифига себе ты! Ну тогда потратить побронять. броню. Ой, блин, елки палки А куда мы бежим? Подожди, подожди. Бежи. Вот сюда мы бежим. Не, Нам, а нам с другой стороны надо. Нам с другой стороны надо. Они типа Давай. закрыли проход, ты прикинь. Расча вот, сидевшие. вот сюда. О, отлично. Так. Провожу. Нажимаем проводочку и оп. Опа, погнали, погнали. Слушай, мы не Кагати Бейкер случайно идем. У нее же там лифт находится в хранилище. Ну, че, полетели. Идите сюда, челики. Ну идите сюда, челики. Ща, погоди, погоди, они придут сейчас. Думаешь? Уверен. Я им там пострелял, Ау! чтобы они точно тихо, шли. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, не спотыкайся. О, пришел. Еще один. И один. Так, еще, еще, еще подходит. Ага. Ух, ё, они там забегали, э. Ой, так, извините, у меня рожок кончился. Так. Огонь на поражение! На чье поражение это? Врага поражение. Сзади. Сзади, да. Елки палки. По мне шмаляют? Перед. Сегодня мишень номер один. Ну, типа того. Ух, ё тут, смотри, как все разламывается. Постреляют под этим стенком. Ну, просто типа да. жесть, смотри. Так. Да. Но вызывается и получаю удовольствие. Че, тебя прикрыть надо? Подожди. Не, сейчас норм а -а -а. будет. С лифта приехали какие-то пацанты. Подожди. Ой-ой-ой, да, на натуре там есть. Так, мне нужно зайти сюда, где ты? Да, давай. Прикрыть Слушай, двери тут и можно... Чуть -чуть. Иди ко мне, Слушай. иди ко мне, ко мне, ко мне, иди. Подожди, тут только, только осторожнее тоже есть. Да. Все, иди ко мне. Иди, mm -hmm. иди ко мне скорее. Сейчас я тебе открою дверь. Угу. Mm Сейчас -hmm. перезаряжусь. Сейчас я открою дверь. И заходи ко мне. Угу. Mm -hmm. И пусть они нас окружают, мы потом откроем двери просто. Так, давай. Сейчас я тебе открою дверь. Угу. Mm -hmm. Так, okay, давай. Слышу, заходи, заходи, заходи, скорей. Okay. Отлично, все. Так, давай пока я буду собирать, как раз похились. Hey, все, До свидули, ребята. У тебя дверь то закрылась? Угу. Mm -hmm. да, у меня она открытая, кстати. Натяну бронь. А вот теперь И поем чего-нибудь вкусного. Mm. Так, ну что у нас с ежедневным... 21, 26, 30, много ли сюда? Ну да, сделаем? много нам не дадут, ну ладно. 40 с лишним мы наберем, а там уже. А там уже и фиг с ним. Так, погодь. Сейчас я покушаю тоже. Что-то кола вообще ничего не дает. Она слабо дает. Волшебный запас кончился, кола. Так, ну чё, открываю? Ну да. Смотри, они там около этой хрени стоят. Угу. Не могут понять, как зайти в видеонаблюдение и да. посмотреть. А, там дверь же закрыта. Жесть. Где-то... О, я вот добил вроде. Давай. Так, ну чё, пойдем на лифту или... Да, давай на лифту, но сейчас сначала надо забить до смерти этих челиков. Народ, я вам дверь открыл, выходите. Решили этого не делать. Странно, да, быстро. Чистим все, что есть. Нет. Так. Ты решил. По я придумал сходить. сегодня умирать, так что пошел нахрен чел. А что с камерой? Она не хочет падать? Не знаю. А, она только... -то? Она, да, она только... Да, она бьёт. вообще никак. Ядрить? Откуда? Вон он. Я аж потерялся. Я на Вон камеру он. отвлекся. Так. Ядрить тут все кипит. Ребята, вы не туда бежите. Мы сюда зайти-то, мы сюда зайти, -то. Мы сюда зайти не можем. Его, смотри, тут пошли. сломана она. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Жесть. Так, так ну, что, я заряжусь на всякий. Да, на лифту. Сейчас к нам придет, чувак. А, ну это уже по сути не важно. Пошли. Всё, я его забрал. Ладно, давай. Угу. Полетели. И воспользуемся. Лифтом. Так, а тут yeah, что, разошлись шо? они? Бы... So, будем? Давай. Направо, налево и... Давай. Так. Ой, а кто в меня попадает? Так я не пойму. Не знаю, сзади посмотри, может есть кто-то? Нет, сзади чисто. Прям попал так. так. Жестенько. Забрал. О, один... Один в дверях стоит, козлина. Так, Ой -ой -ой. минус камера, чтобы больше Там не черный где-то был парень. А вот он, я его забрал. О, о, о, не хреблядь, не так, тут сзади к нам. Отряд. Давай, пока осторожнее. Не, не, не отряд, но там они спускаются. Так, я в комнату я зашел. заберу. Так. Отлично, Бронежилет. все, забрал. Еда. Так. Здрасте. Отлично, я вот елся по полной программе и давай, давай. готов топать пулемётить. О, Здесь мы защищены. Так. А я готов. Давай три, два, один. Щелкаем. Сзади походу сейчас сзади надо будет. Да. да, уже идут. Все, убит, убит, убит, убит, убит. Бронь сняли, вот гады. У меня уже брони давно. Так, так, так, так, так. Есть, я зашел. У меня уже брони лет сто как нет. Я тупо топаю, так. ты Ухраняли нет. Идите к двери. Хорошо. Отлично. Меньше препятствий, mm -hmm, да. Так, ну чё, так, финальный. Отлично, отлично. Всё. И готово. как всегда у меня три. Вот поэтому у меня сумка и была. Там была большая. Так, ну чё, звоним? Контакт, да, я уже у позвонял. нас есть. Ну а чё оно? А, покиньте в зону взрыва. Ядрить. Я отошел, она взорвалась. погнали. гол, гоу гоу гоу гол. Так. Чё, ч? все двери у нас закрыты? Ну вот тут открыто, я. Блин, тут закрыто. Раз. А тут ничего не надо. Отходи. Хакируй бомбами. Бежим. Ладно, uh -huh. ты уже много где тут пощелкал, да? Я только одну пощелкал. А, ну я захожу туда. Так. Ага. Давай. И тут... А что, я, просто, короче, что я тут буду забирать. Ну, окей. Давай, ставься, ставься. Дэннишки, я вижу там две сумочки. Давай. Окей, я на Дишку побежал быстренько тогда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. давай. Блин. Хотя нет, тут можно забрать. Ну, Забирай. Ну. Е, yeah, наконец-то он. Давай, давай, давай, клади, клади, клади, клади. Так, ты на цешку я цешку открыл, если там соберешься. Да. И. Okay. То тогда и С попробуй. А? Так, ну тут я собрал. Что, у нас картины под запретом, да? да. Так, дешку я обубрал. Так, так, так, давай, так, давай, так. Давай, Блин, походу, зря мы цешку открывали. Не сможем мы. Да ладно, сможем уйти. Не у меня тут две Но тележки, нам я надо только тревогу. Тревога и так уже поднята, так что давай, забирай. главное да. не сдохнуть на скольки секунд ну, секунд 10 где-то да давай погнали уже потихонечку че лямчик всего лишь возьмем так все я давай. бегу я бегу давай давай давай давай <Слышко> ох ты ты так медленно бежишь о газ пошел <Слышко> Ну ты успеешь, нормас. Mm -hmm. погнали Давай, 3, 2, 1. Проводим. Mm -hmm. Проводим, нормас. синхронка Тек, погнали. слушай, мало, конечно, мы забрали, но да. с другой стороны, да. Что-то странно как-то. А в штурме мы больше не заберем. На минуту меньше. Нам дается на минуту меньше, чтобы все собрать. Mm -hmm. Поэтому в прошлый раз мы миллион с небольшим забрали, в этот раз мы миллион с небольшим забрали. Так, ну-ка, погоди-ка, я, наверное, чуть-чуть брони натяну. А она у меня... Давай. есть. Глядишь, А я не могу нам. броню. Э -э -э -э. Так, в прошлый раз прикол ну, у ладно. нас. Да? Ладно. Уже можно, да? Ого, ну, и сразу минус 30%. Так. Головешка. Так. Старайся голову. О, где там? Где он там стреляет? Из меня деньги. Скажи, нам можно вот отсюда же? А, нет, не можно. Угу. Один за этим. Вон красный, да. Так. Я вижу одного чела. За стеночку. Убил. Погнали. Так на лесенке и тут где-то присели они, да? Ты что, что из меня деньги это высасываешь, а? Поехали, поехали, поехали. Нормально я тогда? Да. Поехали. Вот я тоже подъехал. Эм... Здрасте. Здесь еще есть. Угу. Еще а один пришел. пришел. пришел. Так, там вроде кто-то еще есть. Да. Так, а так. куда нам выходить, собственно говоря? Это где-то тот же коридор. О, за нами бежит. Я прикрываю спину, угу. короче. А я впереди прищелкиваю. Побежали. О, сразу двое встала. Mm -hmm. Перезарядка не вовремя. Где он тут, а? А его Их там много. Ага, всех забрал. Погнали, отсюда. Так, перезарядка и выходим. И погнали. Так, а мы куда? Куда надо выходим или это другой выход? Нет, это немного другой вход. Хотя хрено узнает, где мы сейчас выйдем. Входы <свот> <свот> выходы одинаковые. Вот это интересно. Я выбирал мусорку. <свот> <свот> а Но мы нифига. вышли, как <свот> Жесть. Так. Ну чё, наши тачки, я думаю, без нас будут. Ну да, типа того. Потому что мы при здесь бегать. Блин, у меня сумка то появляется, то исчезает. Что это такое? <связать> ты видел, да? Нет, меня не видно. Это, видать, только ты видишь. Хрена. А ты у меня сумку вообще не видишь сзади? Я вижу, у тебя есть. Появилась. А в лифте ее не было. <связать> <связать> то ты есть, -то меня фокусник. так знаешь? деньги появляются периодически. Ну да. Видать, когда по тебе дамажат. Ой-ой-ой, вертолеты. Да, вертолеты. Ух, они сейчас прям будут. Слушай, лучше бежать не кажется. Да, да, да, да, да, да, да, потому что это, стрельба ничем хорошим не кончится. Угу. Так, вот здесь мы можем тупо, тупо бежим до ближайшего. Не, перекур. бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Угу. Так, так а тут. А дальше залазим. нужно тачку брать. Вон тачка есть. Вон, вон, вон, да, да, да, да, да. Блин, зараза разворачивается. Здорово, господи. Стой, не уезжай, паскуда. Где вертик-то? Так, все, стрелка на вертике мы сняли, все, погнали, угу. погнали, погнали, погнали. Теперь он просто за нами будет летать. Надо было сразу, кстати, стрелка ушатать, и все. Так, было давай привет. Я возьму. Давай, бери. Давай вот Наверное, эту. вот эту нет. Не-не-не, не, не, давай вот эту. Армаз. Седан проедет. Так. папа забрал. Садись. Не-не, она двухдверная, давай. Отлично. Поехали. Так, а мы тут проедем? Проедем. <связь> О, смотри, какая изичка. И Прощайте. Все. Хе-хе-хе. <связь> Даже колеса нам не пробились. Кардиатина. Да. Огонь. Огонь. Ну теперь-то мы знаем, куда нам нужно ехать и. А как? Плохо. плохо. И еще мы знаем, если мы поедем назад. Будет пять звезд, я больше туда не хочу любимое место Это прошло побыстрее но нам пришлось проходить больше mm -hmm. так что нам пришлось зачищать часть казино в тот раз мы когда заходили мы сразу заходили в хранилище помнишь mm -hmm. а в этот раз все таки пришлось через не было опа почти зацепили оба видал как надо mm -hmm. Странно, что нас так, вывело не туда, куда мы хотели. А мы, видать, знаешь, при штурме можно выйти почти из любого выхода. <связь> вот, Потому что когда паника поднимается, типа уже неважно, в каком выходе ты находишься. Когда звезды пропадут, вот, мне интересно. Мы уже подъехали к выходу. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Но они мигают. Ну да, уже прям жестко мигают, так что мы должны, по идее. Так, только быстро здесь нужно проехать. И вот здесь мы дожидаемся все. Ждем? Mm -hmm. Давай поговорим о чем-нибудь. Мы же два лиса. О, отлично. Я говорили. Поехали, короче. Юдрич. Так, ну я думаю, знаешь, что надо будет на побережье забрать какую-нибудь тачку. Можно, я думаю, сказать то, что когда все пройдут, все ограбы, стоит пройти еще раз штурм. Вообще стоит пройти ограбление, это несколько раз разными способами, разными путями. То есть mm -hmm. одно и то же ограбление можно пройти ну, раз шесть минимум. Да. выбирая А входа, если запариться вы... и на каждый сделать отдельный вход, то там будет даже не шесть раз больше. Раз восемь можно будет пройти. Держите кирпичи. А мы пойдем с деньгами. Лестер, смотри. Ох Так, а там что? Thought you went back. I did. But I'm here now. Didn't want to miss the celebrations. Duggan's insurance premium has already doubled. And it'll keep doubling if we hit the place again. Do you think that's actually possible? Yeah. We couldn't approach it the same way. They'll be expecting that, but uh, we come at it from a new direction. You're a very resourceful man, Mr. Crest. Oh, yeah. ты, thinking that I was retired. Да ладно! <laughs> <laughs>